Шаббат шалом. Мир вам, благодать вам, любовь вам. Конечно, мы знаем о себе все. И знаем, что под красивой рубахой бьется больное сердце. И душа стонет. Всякие мелкие пакости, которые никто вроде и не заметил, накапливаются, превращаются в тромбы, и благодать уже не проникает в сердце. Там начинается процесс гниения. Мы боремся, делаем вид счастливого бойца и постановим в минуты, когда рядом никого нет. Процесс гниения развивается, и мы опускаемся на дно. Тяжелые это мгновения. В них нельзя задерживаться, иначе уныние неизбежно. За ним и депрессия. И тогда тьма примет свои объятия крепко и не выпустит. И, кстати, мы инстинктивно предпринимаем меры, стараясь уйти из лап тоски. Первейший шаг в этом направлении – обвинение ближних. «Не так сказал», «Не то сказал», «Ты такой», «Ты эдакий», и по нарастающей, от слюней ядовитых до химического оружия. Это все одного поля ягоды. Это путь разрушения себя. Это путь смерти. Никогда человек не получит освобождения ища причину своего разрушения в другом. Иногда такой процесс обвинения всех и всего мы совершаем под другим соусом. Мол, нельзя же к Господу подойти в неряшном состоянии. Нужно быть чистым, достойным, безупречным. Вот мы и скоблим себя, и не достигая нужного стандарта, естественно, виним окружающих. Вот если бы не он или она, так я бы, брат ты мой. Приукрашивать себя – лукавое занятие, бесперспективное, пагубное. Оно опасно еще и потому, что, занимаясь угодничеством, подстраиваясь под стандарты окружающих людей – мы попадаем в зависимость от их мнений и суждений, а это рано или поздно приведет к унынию. Другой выход, осознав себя гнилым, – это искать помощь во мне. Возможностей немного, точнее, возможность единственная – это Иисус Христос. Вот ему не нужно рассказывать, какие они грешные, какие они злые, как же они портят жизнь. Ему нужно только сказать «Ах, я погибаю!» «По самой уши в грязи, и вылезти мне из этой грязи невозможно!» Я барахтуюсь, но в результате еще больше погружаюсь в грязь. Она уже внутрь пролезла. Господи, помоги. И вот тут случается чудо. Господь реально помогает. Он буквально вытаскивает из грязи очищает и душу, и тело. Освобождает от цепких лап отчаяния. Уныние улетает прочь. И небывалая радость заполняет сердце. Возникает невероятная легкость, блаженство, счастье. А все почему? Господь наш Иисус Христос берет на Себя наши немощи, ошибки, проступки. Что значит «берет на Себя»? А то и значит, Он не судит меня за ошибки, Он мои ошибки берет на Себя. Он говорит «это я сделал, это я виновен, я осужден на смерть крестную за этот грех, и за тот, и за этот. Я, говорит Иисус, осужден, а Он свободен, и я свободен, это супер, я люблю Иисуса, Он все грехи мои судил и я свободен. Наступает истинное исцеление, и душа ликует, и сердце ликует радостно. Это шалом, это истинный мир, это жизнь вечная. Об этом пророк Исаия говорил очень давно. «Посему я дам ему часть между великими, и сильным будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатай. Какая благодать! За меня, за поганого преступника, он, святой Господь, ходатайствует, защищает меня и спасает меня. Спасибо тебе большое! Классный ты, Господь!